Добрый день, уважаемые коллеги! С вами на связи Лотникова Лёля. И сегодня я вам покажу, как воспользоваться Е-каталогом, для того, чтобы можно было э, отправлять ссылки вашим знакомым, чтобы они делали заказ именно в вашем рабочем кабинете и получали по месту жительства свои заказы. Итак, что же мы с вами делаем? Кликаем на поддержку продаж. Вот здесь вы зашли в личный кабинет, кликаем на поддержку продаж. Здесь нам сразу высвечивается, как поделиться Е-каталогом. Для начала вот здесь изучите инструкцию, как работать с Е-каталогом. Вот здесь я вам сейчас прочту. С помощью Е-каталога вы можете создать свою копию каталога Арифлейм и поделиться со своими клиентами. Переходя по вашей ссылке, ваши клиенты будут заказывать продукцию напрямую у вас. Не забывайте делиться вашей ссылкой на Е-каталог в начале каждого каталожного периода. Итак, как только вы сформируете Е-каталог, Ваш клиент будет просматривать его, он увидит, он увидит вашу контактную информацию, ваше имя, адрес электронной почты, все увидит, когда зайдет по этому каталогу. Вам надо убедиться, что все верные указанные правильно. И прежде чем начать работать с Е-каталогом, вам будет предложено создать персональную ссылку на него. Обратите внимание на то, что вы можете изменить ссылку только один раз до того, как начнете делиться Е-каталогом со своими знакомыми и клиентами. Кликните на иконку электронной почты, вот там будет вам предложено много иконок, допустим, на электронную почту. Кликаете на иконку электронной почты и добавляйте адреса, кому вы хотите поделиться. Также вы можете добавить и сопроводительный текст в поле сообщения. Там будет несколько иконок, на которые вы можете поделиться, ну, социальных сетей, где вы можете делиться этим економ. Каталогом, и клиенты будут просматривать. Далее я сейчас показываю, как создается ваш собственный Е-каталог. Кликаем на создание собственного Е-каталога. Вот здесь вы его можете назвать как угодно. Вот здесь вот как угодно назвать. Можете оставить под номером. Оставляем под номером и кликаем на слово «Сохранить». Теперь перед вами открываются иконки, куда вы можете отправить Facebook, Twitter, почта, ВК, Одноклассники. И здесь вот, не знаю, сейчас посмотрим, что это такое. Ну, это добавить электронный, вы можете добавить свой электронный каталог, либо в блог, либо на сайт, куда угодно. И сама ссылка, вот она сама ссылка это Если вы будете добавлять на э, сайт или на блог, э, как в виджет добавлять его, тогда будете пользоваться вот этой ссылкой. Ну вот, в принципе, и все, как воспользоваться электронным каталогом. Люди посмотрели, выбрали и сделали заказ. Но, насколько я понимаю, что сделав, выбрав и сделав этот заказ, они будут заказывать вам. Э, выбрали, выбрали продукцию, заказали вам. И вам это нужно будет как-то им доставить, насколько я поняла. Итак, с вами на связи была Лотникова Лёля.